Рахим. Ассаламу Аласулину Мухаммадину Валада Пусть будет мир и милость Всевышнему Творцу всем нам. Инша Сегодня по воле Всевышнего Творца. Мы, аль выражаем хвалу ему за то, что смогли выполнить его повеление, смогли пройти данные испытания и, аль-хамдулиллах, в первую очередь мы выражаем благодарность нашим поварам за то, что они наготовили в течение месяца для нас плов Ренат, Агиз с Сабир, Файзали, и, аль они готовили плов. Хотя некоторые говорили, плов каждый день вредный, хотя я смотрю на таджик узбеков думаю, как и вред. Люди кушают с рождения плов. И тут-то наш народ скажет, у них иммунитет с рождения кушать плов. Думаю, иммунитет с рождения не бывает на определенные продукты. Думаю, здесь есть изречение пророка, где он говорил, что когда был создан мой Нур, когда был создан мой свет, Адам, алейссалям, был Бейн-аль-Ма Его еще не было, он был, он был между водой и глиной. То есть телесно его еще не было, а Нур пророка уже существовал. Какая связь? нура, пророка и плова, прямая связь. В книге Шадяра Тульякин» говорится, что изначально, когда не было времени, когда не было слова «когда», это мы называем эзель, безначальность, время эзель, то есть начало всего творения, когда Всевышний начал сотворять. Говорится, что нур пророка был в жемчужнице, и когда пришло время появиться ему на свет, жемчужница раскрывается, нур пророка выходит в свет, как говорится, и эта жемчужница ломается и превращается в рис. Итого рис имеет прямую связь с нуром пророка. Так написано в книге шадиртуль Соответственно, нур пророка и жемчужница, в которой она хранилась, это имеет огроменную пользу для нас, верующих мусульман. Жемчужница, мы аль для ели. И есть, конечно, аль для люди, которые говорили, плов каждый день тяжело, давай рыбу. Поэтому благодарности Баха Туру, что Он нас кормил и рыбой. Остальные же только могли, как диванные эксперты, говорить, каждый тоф надоело, давай другое. Давай другое — это в ресторане заказ. Здесь нужно руками, ногами помогать, чем словами. Поэтому здесь верующие должны это понимать. Ну и, аль конечно же, про нур, когда мы говорим, об этом сказано в Священном Коране, что у них, Всевышний хвалит верующих, есть на лицах нур, и данные Подобие Нура с такими же параметрами, внешностью Нуром, обладающий светом, упомянуто в Торе и в Энджиле, говорится в Священном Коране, поэтому есть Нур от Аллаха. Тоже в Коране говорится, что Всевышний наделяет Нуром верующих, и этот Нур в сердцах он светит и это нур веры. Чем больше нур, тем крепче вера. По мнению имама Матуриди, по имаму Ашари, тем оно больше. Здесь, конечно, два имама нашли разногласия в теме увеличения или же укрепления веры. Поэтому мы из масхаба имама Матуриди, говорим, что иман не увеличивается, иман укрепляется. Так говорил наш имам Матуриди. Ашариты считают, что это увеличивается либо уменьшается. Но это мнение имама Ашари, это противоречит имаму Матуриди. И поэтому благодарность, что все их выбрал как средств через которых мы ели рис благословенный рис. Также благодарность тем, которые накрывали стол. Это их супруги. Девушки, им благодарность. Женщина, муж сказать тяжело, потому что они не любят данные слова. Так как, когда я был в магазине с другом, я был со своей женой, а, извините, не женой, а супругой. Мы должны фильтровать слова. Я был супругой со своей, и мой друг был со своей супругой. И напротив шла женщина и обращается к ней, и говорит, «Женщина, можно вас спросить?» Она так, прямо как взъерошилась, потом мне говорит, «Ты видел, нет? Ты видел, нет?» Я говорю, что? «Она мне сказала, женщина». «Да, я говорю, женщина сказала». Какая, я говорю «Какая женщина?» Я говорю, «девушка». То есть для них этот термин, по ходу дела, обитное. Хотя, если бы нас назвали бабаем, конечно, можно обижаться, потому что мы не бабаи, мы мужчины. Хотя рядом с бабаем стоит синоним, либо антоним, как назвать правильно, Бабушка. А ее назвали не бабушкой, женщиной. А напротив женщины стоит кто? Мужчина. Поэтому, когда нас называют мужчинами, мы не обижаемся. Наоборот, приятно, мужчина. А им неприятно, женщина. Поэтому девушка, говорю. Девушкам благодарность, что наковали стол. И, аль хвала Аллаху, что они не пилили своих мужей. Опять же, неправильный мужей, а супруг своих, что... Они не уделяли внимания им. Хотя во время месяца Рамадан был парадокс. Были такие люди, которые ставили семью выше. Возможно, это, конечно, неправильно, а может и нет. Потому что один товарищ сказал, что часто ездит к родителям, к маме, когда мы зовем на ифтар. И второе – это благословенное дело, это раз в году, это, это из повеления нашего, нашей религии – накрывать стол, кормить, угощать. Но он говорил, что мама выше. И часто ездил во время выходных к родителям, во время празд... э, рабочих дней, естественно, был где? На работе. То есть он здесь редко появлялся. И вот вопрос – приоритет мамы ли, или тот Всевышний который создал ее, на что он говорил, «пока она жива, я должен ее посещать». Вот я и думаю, жизнь мамы в руках Аллаха говорить нельзя. Мы говорим «в жизнь Аллаха, в могуществе Аллаха». Так как мы не утверждаем, что у него руки есть, мы говорим «могущество». Все в могуществе Аллаха, который даст разрешение жить много лет, а если разгнивается, он может просто сузить время мамы и забрать ее к себе. Поэтому здесь, думаю, приоритет должен быть все-таки мечать раз в году. Иначе я плохой сын, так как я к матери не ездил. Хотя мама сама сказала, сынок, не езжай. У тебя пост. Тяжело будет в пути, сефер это тяжело, не езжай. Хотя у других матерей сказали, наверное, иначе. Так как моя сказала, не езжай. Будь у себя дома. У других матери как воспитывать детей, сыновей, я, конечно, не знаю, но это реально для меня удивление. Когда мама видит, что сын едет 200 километров к ней в гости во время поста, это надо быть какой мамой, чтобы сказать, «Сынок, спасибо, что приехал ко мне в гости». Так он во время поста, ему тяжело. Но все, по воле Всевышнего Творца, и это тоже, аль -хамдулля. И, конечно же, огромная благодарность – это детям. Дети посещали нашу мечеть. И отдельная хвала – это старикам говорить нельзя, они тоже обижаются, говорим мы людям серебряного возраста, которые раньше сильно возражали, когда дети были в мечети, хотя мы всегда напоминаем слова халифа, который говорил, что если за спиной у вас в мечети нет голоса, звука, шума детей, у вас нет будущего. Это говорил халиф. И это не просто слова, это истина. Но мы, Адхамдали, этот барьер перепрыгнули, этот барьер прошли, теперь наши аксакалы уже на это реагируют очень мягко. Когда дети сзади бегают, прыгают, и это нормально. Хотя были и такие, которые были в гневе, когда дети ходили перед молящимся, хотя, хотя по фикху намаз портится не от того, что кто-то ходит перед тобой. Намаз портится, если выполняешь нарушение из шести фарзов. В намазе есть шесть фарзов, если ты их нарушаешь, то намаз твой портится. Это один из шести, например, испортить омовение, или же отвернуть грудь от киблы. Или же много движений, в том числе и палец. Намаз портится, так как много движений в намазе, намаз портится. По масхабу Абу Ханифа, если кто-то идет, и ты видишь, что он сейчас перейдет перед тобой, ты должен руку вот так поставить по масхабу Абу Ханифа. А вот по масхабу Малики, ты ничего не можешь сделать, потому что сказано в... В книгах имама Малик есть только Масаб. Что ты, если вот так сделаешь, даже, то нам портится. Он сказал, уже намас, что? испорчен. Ну, абуханифа сказал сказал не что надо ставить руку. А если человек скажет, мне этот масаб, не нужен, тогда вопрос, как он вообще выносит решение, намас портится или не портится? Прямо какой-то мухаддис или же мучтахид, который отрицает масаб, хотя говорит, мой шейх сказал, а ты слепо следуешь за Абханифой. Ты слепо следуешь за своим шейхом. Разница между нами какая? Никакая. Я следую, и ты исследуешь. Вопрос, у кого истина? Истина у того ученого, который в 7 веке был жив, или же у ученого, который был в 15 веке, кто правдивее и кто ближе ко времени пророка. У кого есть разум, поймет, что тот, кто видел сподвижника, у него мышление намного выше. И, естественно, отдельная благодарность – это, действительно, людям серебряного возраста, альхамдулля, тоже становится их все больше и больше, и это радует, так как это для нас пример. И эти дети, которые прыгают сзади, бегают, смотрят на нас, мы рассмотрим, в свою очередь, на аксакалов. Они являются примером. Осталось только для аксакалов сакал, белого вот цвета, и это будет настоящий аксакал и, конечно же, мудрости. Не через эти наставления, что ребенку не докапывайся, а действительно мудрость. Ну и, как сказано в книгах, мудрость не измеряется возрастом, измеряется действительно совсем другой темой. Поэтому чем старше, тем умнее, если бы, тогда все аксакалы были бы просто мудрецами, и в нашем мире было бы просто жить, спросить совет у любого Аксакала, но не судьба. Поэтому знания измеряются не только возрастом. И, аль-хамдулиллах, Всевышний Аллах дал нам такое испытание, пост. Сегодня у нас, аль-хамдулиллах, много, второго меньше, было конечно, а еще меньше это утренний намаз, 9 успешных мусульман совершали утренний намаз, цифра 9, магическая цифра, удивительно, что только 9, хотя население у нас в деревне, наверное, 100 человек, поэтому только 9 пришли, получается тоже радует, и 109 пришли, хорошо, а остальные где? Аллах знает. Наверное, дома совершают намаз. Тоже нужно думать о них хорошо. Но 9, люди, 9 парней совершали. Было бы еще 9 аксакалов, было бы 18. Было бы, конечно, намного мощнее. И об этом говорится в Священном Коране. Это Сура аль бакара аят 143. Всевышний Аллах говорит. Бисмиллахи рахмани рахим. Мы сделали вас общиной серединной. Есть люди в нашем мире крайние, из крайности лезут в крайность. Поэтому мы должны следовать аяту «Умммятян уасиатан» – «серединная община», говорит Аллах. И также пророк говорит "Хайрул умурей аусатуга". Наилучшее и сделал это «середина», говорит Посланник Аллаха, «мир и благословление». И Всевышний Аллах говорит, зачем он нас сделал серединой общиной? А аля нас", чтобы вы, обращается он к нам, ибо мы община пророка Мухаммада, вы были шухады а али нас, чтобы вы были свидетелями в судный день, что все-таки пророк, посланник, доставил закон религии, закон Аллаха людям, то есть всему населению. Мы будем свидетелями, то есть мы будем иметь такую честь, такое положение, что будем перед Аллахом говорить, что мы доставили речь твою, как принес его пророк. То есть вывод, мы, иншалла, будем верующими, так как есть еще опасение, что из верующих будет там видно, будут лицемеры, не имеющие веру, хотя был в намазе а сам был неверующим. Поэтому упаси Всевышний от такого положения. Далее Аллах говорит, «Ваякуйна Расулу алейкум шахида». Также, чтобы и посланник Аллаха был, «Алейкум шахида», был и насчет вас, что был свидетелем. То есть он и в день будет говорить, что «я свидетельствую, что я им довел». То есть до нас он будет говорить: я давил истину, и мы его альгамделя приняли, ибо мы совершили пост целый месяц. И мы сделали киблой Мекку после Иерусалима. Сначала была кибла в сторону Иерусалима. Люди совершали намазу в сторону Иерусалима. В Хаджи есть мечеть, Киблятейн называется, где есть углубление, как у нас здесь, в сторону юга. И вот в хаджи есть мечеть, где углубление и в стороне юга, и на противоположной стороне. То есть видно, как эта мечеть была как раз-таки Киблятейн из двух Кибл. И Всевышний говорит, мы изменили Кыблу из Иерусалима в Мекку. По какой причине? «Илля лина'алама, мэн ятабиур Чтобы узнать, чтобы испытать вас. Мы изменили Кыбл, чтобы испытать вас, узнать, кто поистине следует за посланником. То есть Всевышний Аллах говорит что образовалась некая сита, то есть процесс, процесс проверки, кто в реальности верующий, а кто нет. Ибо во время изменения киблы из Иерусалима в Мекку были люди, которые не согласны были с пророком. Они все-таки оставались совершать нам в сторону Иерусалима, хотя в священном Коране Аллах говорит, что мы изменили его. И люди сказали некоторые, мы не согласны. Вывод, очевидно, иман нету, потому что верующий должен сказать, слушай, если подчиняюсь, подчиняюсь, это аят из Корана, он должен починиться за посланником. И Аллах говорит, мы это сделали, чтобы узнать, кто истинно верит, а кто нет. И вот поэтому данный пост месяца Рамадан, действительно, это тоже сито, который проверяет человека, реально верит в Аллах или нет, совершает он пост или не совершает. Именно пост является таким же прибором, который проверяет, ты верующий или неверующий. Чем отличаешься от того, кто ходит на улице и кушает шаурму? Во время Рамадана прилютно перед всеми кушает шаурму, пьет кофе. Спрятался бы хотя бы ради приличия, хотя бы в машине, тонировка все-таки, весь тонированный и лобовой. Сел бы, кушал бы там, нет, он прилютно кушает, прям демонстрирует. Но явно думаешь... Верующие, хотя признаки веры отсутствуют. И вот аль-хамдул-ля, Альхамдулля, что мы это испытание прошли, все-таки смогли выдержать данный пост. И также радует, что в этом году были и маленькие дети, которые до утра искали с нами ночь кадр. Ляйля кадр были до утра, молодые. Маленькие дети. И я благодарю Всевышнего, что у меня есть один студент, он отучился, его зовут Наиль, ему около 50-60 лет. И сколько, сколько я вот преподавал, объяснял, и грамматику в том числе. И вот он сидел однажды и говорит, можно вопрос? Я говорю, можно. Он встать и говорит, я, говорит, конечно, прошу простить, говорит, что я такой туповат чуть-чуть. Просто все говорит, сидят, говорит, молчат, говорит, а я говорит, сижу, говорит, думаю, говорит, как так? Мне говорит, вопрос есть просто, я, говорит, не дает мне говорит, успокоиться говорит, этот вопрос. Все говорит, просто сидят, никто не спрашивает. Наверное, говорит, все знают, вот я говорит, не знаю, я чуть-чуть тупой, говорит, можно? Говорит, я говорю, можно. Не ожидал, конечно, такой мощный вопрос. Вопрос был очень простой, но в том числе и очень мощный вопрос. Он говорит, раз в языке есть два, две, две формы, это фиаль мударья и фиаль мады. Если его перевести на русский язык, то «фиаль мада переводится как глагол прохожего времени, а «фиаль мударя» переводится как глагол настоящего и будущего времени. И вот он говорит, «Хазрад, в русском языке 600 тысяч слов, 600 тысяч, в арабском 12 миллион, 12 миллионов в арабском языке. Почему он говорит в русском языке три слова? Это как три слова?» Прошедшее, настоящее, будущее. Три слова. Но в русском всего лишь 600 тысяч слов. В арабском 12 миллионов слов. Мады, мударьер. А перевод? Прошедшее, настоящее, будущее. Я, говорит, не пойму, почему, говорит, у арабов не хватает одного слова. Не существует слова, которое звучит как будущее. Этого слова Нету. Есть только мады. Переводится прошедшие есть «мударир». Переводится одновременно настоящее, одновременно будущее. Два слова в русском, в арабском одно слово. Он говорит, я говорит, не могу говорить согласиться с тем, что в арабском языке не нашлось слова охватывающее будущее время. Либо говорит его нету, либо нету настоящего. Я говорит, не знаю. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Я сидел, думал, действительно правда? В баранском 12 миллион слов, 12 миллион. В русском 600 тысяч, даже миллион нет, 600 тысяч. То есть настолько русский язык бедный, а здесь три слова, а здесь два слова. Думаешь, как так? Почему такой богатый язык, а этого слова нет? Я сижу, думаю, думаю, ответа нет, потому что когда я учился, этого не было, мы не разбирали такие. Когда мы учились, у нас был преподаватель либо араб, либо турок, либо русский. Но такой, который знает и русский и арабский одновременно, и филолог 10 языков, профессор-академик такого не было. Даже если будет, вопрос возникает, знает ли он эту тему. И мы долго думали, думали, думали, Александр Абсишн разрешил нам приблизительно сделать некий вывод. Вывод был такой, что либо нету настоящего, либо нет будущего. И в русском языке русский народ говорит по поводу детей. То есть какая связь между детьми и этим глаголами, вы спросите. Связь именно какая? Люди говорят, дети – это не наше будущее, дети – это наше настоящее, говорят русский народ. Они говорят, дети – это не будущее, это настоящее. Почему настоящее, говорят, они не будущее? Действительно, может, студент прав. Малый музарьяр что есть настоящее, есть прошлое, поэтому надо жить с мыслями: завтра сделаю вот так, завтра вот так сделаю. «Ты сегодня сделай это, сейчас есть время, сейчас есть возможность, сейчас открыть Коран можно, сейчас можно сделать план, но жить-то надо сейчас, а не завтра начала покаюсь, завтра начала на завтра начала буду поститься, завтра начала буду учить. Коран. Завтра, иншала, буду буквы изучать. Завтра, иншала, таджид буду изучать. Завтра, завтра, завтра. Может, нету этого слова завтра. Так как пост, мы говорим про пост, и здесь есть для нас несколько плюсов. Кто совершает пост, он получает благо, а благо из этого мира ангел забрал. Нету блага в этом мире. Баракат в этом мире не осталось. Его ангел забрал. За исключением возможности, которые разрешает нам это иметь. Пророк Мухаммад Мустафа говорит, вставайте на сухур, потому что в сухур есть баракат. Что такое баракат, наверное, объяснять не надо. Баракат — это не просто... Изобилие. Барракет ⁇ это когда в семье все нормально. Никто никого не пилит. Все понимают друг друга с полуслов, с полубуквой. И это и есть баракет в семье. И это будет только когда баракет есть. А кто не желает жить в семье мирно? Все желают этого. Второе. Барракет ⁇ это на работе. Кто желает идти на работу, где начальник всегда пилит? Удобно идти и радостно идти на работу, когда тебе начальник, работодатель встречает тебя ссылок и говорит, о, рабочий пришел, подчиненный мой любимый, давай я тебе вот приготовил. Все условия, только работай, зарабатывай. Баракет в работе, все хотят. Третье. Баракет в прибыли. Кто не хочет прибыли в баракеты? Но здесь опять же надо заметить, успешный мусульманин смотрит не только на прибыль, но и на расход. Некоторые люди смотрят изначально прям план, прям строгий план, только прибыль. Прибыль, прибыль, прибыль, прибыль. Смотришь на расход, огроменный расход, ужасный расход. Купил он квадроцикл, подарил сыну, хотел обрадовать. Полчаса проходит времени, он переворачивается, руку ломает. И тратит на это огроменную сумму. Прибыль маленькая у него в сравнении с расходом. Он зарабатывает 100, но расход у него ушло полмиллиона на это. Поэтому Баракат был бы, он бы смотрел бы не только на прибыль, но и на расход. Расход-то был огроменный. Сколько надо было лекарств, сколько надо было врачей, столько надо было перелетов, чтобы здоровье свое исправить. Был бы Баракат здесь, думал бы, может, и прибыль 100 не надо, а хватит ей 50, если расхода такого нету огромного. А это будет, когда когда человек ставит Всевышнего на второй уровень. На первый уровень – Дунья. родителей, мама, папа, жена, извините, семья, э, супруга, дети. Утренний намаз – потом. Вечерний масс когда постарею. Поэтому именно барагат, как говорят, сухур, утром, и именно в 4 утра, когда мы встаем на сухур, три утра сухур – это барракет. Утренний намаз – это барракет. И это даст именно вот прибыль в этом мире, как в семье, на работе, в пропитании и в расходе. И, конечно же, пятое – это в том, что человек будет защищен сердца от печали, от мыслей ненужных. И опять же, это говорит пророк хадис, он говорит, кто совершает пост, это открывает врата рая. И это станет средством удаления, отдаления от печали и проблем, говорит. Поэтому, аль огромная благодарность тем, кто был с нами в этот месяц. Месяц, конечно, уходит, про с этим месяцем, но, Аль-Хамдуля, в изречении прока говорится, что Шавуаль есть еще шесть дней поста. Поэтому, возможно, если понравилось быть вместе, дженрайт с ифтарами, коллективно намаз. Можно и сделать также шесть дней поста, и также вместе, так как отдельно это всякое тяжело. И нефс есть, и шайтан есть. Свой нефс, Ладно? Шайтана можно прогнать. Биллях, шайтана шайтан уйдет. Нафс-то не уйдет. Нафс-то внутри. Нафс-то это кто? Это собственное эго. Поэтому побороть собственное эго намного сложнее, чем шайтана. Это намного сложнее. И Адхамдуля мы возводим хвалу Всевышнего Творцу, что Он все-таки разрешил нам, Он дал нам возможность совершить пост. И пост является единственным средством для детишек наших, единственным средством зародить и сохранить единственную вещь, которая у нас была, а теперь его нету. Это называется ценить. Сейчас вы видите, как детям покупаешь игрушку он его не ценит, покидывает. Покупаешь одежду, он его не бережет. В СССР, когда была нищета, бедность, как ценили, одежду ценили, и все тот же апельсин. 31 декабря все сидели, корку даже, готовы были его даже съесть, потому что это единственный день, 31 декабря, когда ты видишь апельсин. Сейчас? Покупаешь апельсин. Какой апельсин? Сейчас помыла, покупаешь ребенку. Сейчас и пошли апельсины оранжевые, красные, лимоны пошли сейчас в перемешку с мандаринами. Много изобилия. Покупаешь ребенку, чтобы только он был счастлив, доволен, но он же его не ценит. И когда ты его видишь и думаешь, вот человек не зарабатывает и не ценит. Чуть-чуть поел, выкинул. Чуть-чуть поел, выкинул. Можно ли закрывать глаза на это? Закрывать глаза нельзя, потому что если он это ценить не будет, он вообще что-то будет ценить в жизни, что-то ценить. Он ничего не сможет, и самое главное, он это узнать. И научиться этому никогда не сможет. А вот пост как раз таки помогает. Поэтому мы уже с 10 лет будем... Вставай, вставай с нами. Сначала дай чуть-чуть, потом один день, потом больше, больше, больше. И это тоже повеление пророка. Он говорил с пяти с, с лет уже учить, с десяти уже с палкой. Уже с палкой, если он не хочет. И намаз, и пост. И когда он уже совершает пост, он уже понимает, что ему ни апельсин, ни мандарин, ни игрушка, ничего не надо. Он понимает ценность воды. И вот тогда он поймет, что, оказывается, ценить можно научиться не благодаря папе и маме, а именно благодаря уразе. Пост. Это единственное средство, где ты можешь его научить, что его вообще ценить. То есть сам даже подарим ему машину, он его ценит, он просто будет в хлам его издеть, ездить, и он его разобьет просто скажет, ну а папа, папа починит, папа подарит новый, папа купит новый. А ценить-то как его научишь? как не научишь. А вот пост, альхамдулля, вот пост, нам все очень дал как Он предписал предыдущим поколениям и нам, аль за пост, что Он имеет вот такие мудрости, пользы, что Он нам все-таки дал, разрешил понять, разрешил совершать пост и дал здоровье, аль И пусть Всевышний даст здоровье не только для тела, но и для нашего духа, для души. И в итоге... Получается весь варас можно назвать благодарностью. Почему именно так благодарность всем, кто участвовал, потому что в Коране сказано: Бисмиллахи рахмани рахим. Лайн шакер Если вы будете благодарными, лайн. Аллах говорит: Если условное предложение. Если если вы будете благодарными. Исмилахи рахмани рахим, ля иншакатум, ля ази. означает непременно, конкретно Аллах говорит, непременно Я приумножу, приумножу вам. Но в какое? И если вы будете благодарными. Поэтому мы должны быть благодарными и людям, так как сказано, кто благодарен людям, он благодарен Всевышнему Аллаху. Алла низам». Сейчас в бисмиллахи рахмани рахим совершаем намаз Два ракарата райт, Делаем намерение на Намаз Аль-Фитр Или же намаз райт. И после такбира Вступительного читаем Сана Субхана на бихамдик Ватабаракас муху талджаддаку Аля иллях гайрук И после этого три раза совершаем такбир три раза, поднимаем руки. После чего вот, читается Коран. Когда читается Коран, остальные должны слушать, об этом сказано в Коране, это не Абу-Ханифа. А то иногда говорят, у вас Абу-Ханифа, да абу Ханифа". В Коране Абу-Ханифа ничего нет. Нет, это не Абу-Ханифа, это аят из Корана. Бисмиллахи Рафмани Рахмани Что говорит Аллах? И когда читается Коран, слушайте, рты закрывайте, а Ханифа говорит, нет. Это все равно вы Абу Ханифа, Абу Ханифа, за Бонь. Мы не следуем за Боню, мы следуем за Кораном. А Аллах говорит, -ту, -ту, слушайте, закрывайте рты. ля ал кум Возможно, вам будет успех, результат, благодарность, вера. Возможно, итог этого возможно. Поэтому читается Коран, все слушают. И так завершается первый ракат. Второй ракат, опять же, Коран читается, добавленная сура. И перед поясным поклоном три такбира, Три раза. И только на четвертый такбир мы уходим уже на поясной поклон. Далее саджда И намаз завершается. И как в древности была привычка, который сейчас теряется ближе к Сутному Дню. Как, такие термины, как м теряется и теряются такие термины, как «ходить в гости», «готовить блинчики», «блины». Раньше так ходили в гости друг к другу в СССР. Поэтому возобновляем, стараемся это сохранить. Чем больше мы сохраним, тем больше «хаймет» отходит от нас. Об этом есть хадис, что «хаймет» не будет, пока будет трое. То есть именно мир держится на троих категориях людей. Мир держится на них. Если эти трое, говорится в хадисе, дадут слабину и скажут, больше не можем, тогда мир рухнет, говорится в изречении. Три категории. Поэтому мы приглашаем вас после намаза в 9 часов за стол. Угощение будет, иншаллах. И будем совместно, иншаллах, два делать. Сейчас, иншаллах, на намаз.